Всем привет! С вами Михаил и я, Лилия. Пока за кадром. Мы выбираем нужен плитку на второй этаж в ванную комнату. У нас уже кипит голова, вообще мозги взрываются. Мы пытаемся собрать ванную комнату. Да, вы на не успеете, потому что нам надо быстрее ее выбрать. Нужен быстрый ваш очень быстрый совет. И вот как варианты получается. Сейчас, Сейчас все расскажем. Нам нужен совет профессионалов. профессионалов, дизайнеров и просто обычных людей. Итак, из этой плитки, у бетон, у нас будут полы на первом этаже этой плиткой. Мы хотим сделать верти при вертикальной раскладке стены. Основные стены нашего санузла на втором этаже. Ты поближе подойди, показывай, что ты меня показываешь. Ты вот говоришь эта... хорошо. Вот эта плитка у нас идет э, на пол, на пол э, второго этажа санузла. Угу. И вот нам нужно определиться теперь с... Одну стенку мы хотим выделить. Угу одну выделить, допустим, вот из такого, из такой плитки под камень. Угу. А То я... есть полностью стена у нас Пально будет. Спешит, То есть одна стенка у нас будет полностью из такого, из такой плитки. Угу. Это Или... вариа... вариант номер раз. Угу. Теперь. А ты не убирай с той стороны положить деревяшку. Хорошо, теперь э, вариант какой? Вместо вот именно вместо вот такой плитки мы одну стену декорируем, допустим, вот такой uh -huh. вариант номер два. То есть тот был вариант номер один, этот вариант номер два. Uh -huh. Еще есть. Да. Есть еще варианты. А ты ее сюда клади. Сейчас. Вариант номер три. Похожий со вторым. Ну да, но она как но чуть -чуть больше она... гармонирует. Там, по-моему, рисковато. Зато она контрастирует, хорошо. Да? Но мне она тоже больше всего нравится. Вот вариант номер два. Угу. Точнее три. Раз, два, три. Да-да. То есть опять стена. База. Пол, пол и одна стенка у нас будет выделена вот такими угу. ну вот эти вот покажи нет они вот вообще не мы их Две. забарковали рыжие, да они более как в теплые этот э, совсем темный угу. и еще есть сейчас ты... Ну, ты покажи, покажи, так я уже показала Тут столько плитки. Это вообще какое царство плиточное. Кстати, мы все в одном магазине купили. И на санузел первого этажа, на первый этаж в гостиную мы взяли здесь плитку. Нам очень нравится здесь выбор, хороший ассортимент. И есть из чего комбинировать такие вот всякие красоты. О, Миша еще что-то тащит. Мы тут уже всю плитку перетаскали, да? По-моему, она. Ага, крупный формат еще. Вариант номер 4. Наверное, угу. уже более в темную ходит, да? Нет. Нет? У? А еще пятый вариант. Вместо вот этой вот. Ага плитки на пол. То есть у нас вот здесь стена, представляем. Стена угу. идет, допустим, дерево. Или такая или такая, дерево, ага. или такая или такая, Стена уходит в пол. Ага. Это До пятый ванны. Это вариант. вариант, да. Угу. Вот. Что вот. делать? Что нам делать? Что делать? На, останови видео. Я не знаю, что делать. Или советы от вас ждем, или угадывайте, что мы выбрали в результате. Потому что нам уже надо как быстрее определяться с этой красотой. Да, вот как теперь. Вроде, как а, когда со стены на пол переходит. Близки, она такая Метр двадцать на шестьдесят. Еще чуть-чуть, как я. Ну, там есть и выше тебя, метр восемьдесят. Не знаю. Мне дерево нравится, и вот это мне тоже нравится. Угу. Что делать? Давай жеребий кидать. Да здесь более много жеребьев. Почему? Жребьев. Но мы дождемся ответа наших зрителей. Здесь в режиме реального времени, можно сказать. Уже термос, да. В, ре в режиме реального времени у наших телезрителей есть и возможность и повлиять и на исход нашего ремонта, ага. выбора. выбора и ремонта. Угу. Пошлите, покажу на завершение плитки размеров Excel 90 на метр 80. Ценник. Опять что-то тащит ну, Показывай нам всем сразу А, вот, мы ее как раз и смотрели, мне кажется да. да, не... Ну, короче, вот Ну, короче, мы тут и жить останемся Будем ждать вашего ответа Но мы еще пока не заказываем Мы делаем раскладку Которую нам необходимо будет с плиточником согласовать. Ну все. Да. Пока. Сейчас нам сделают раскладку какую-нибудь из них, чтобы мы визуально могли уже ближе ориентироваться к конечной цели. Ну все, хватит дыхать, пока. Ну и вот сам санузел, еще план приложу, лицевая стена, и вот эту стену, на плане покажу, ее выложить декором каким-то одним. Сначала хотели, чтобы плавно переходило в пол этот декор, но походу это слишком будет э -э, аляписто. Думаем, надеемся на вашу помощь.